One. С днем рождения ваших мамочек. Спасибо. Как влияет сдача крови на ваше состояние в плане эзотерики? Возможно, это глобальная поте, временная потеря всей энергии. Нет, наоборот. В случае, если человек стремится к увеличению астральной энергии, а высоко или там, если растет астральная энергия, человек больше зарабатывает, у него больше влияний в жизни. В случае, если человек стремится к харизме, то он должен небольшое количество астральной энергии как бы, отдавать вовне. И вот таким элементом отдачи астральной энергии внутренней для развития астральной энергии внешней является отдача крови. Именно поэтому у людей, которые развивали в свое время у себя астральную энергию для астральных путешествий, для путешествий, Усиление влияния на окружающий мир таким людям очень помогало в свое время кровопускание. Я считаю кровопускание неплохим э, событием в жизни человека. Происходит и очищение крови, и э, улучшение состояния человека. В общем-то, я как врач э, могу сказать, что с позиции традиционной медицины это нехорошо. С позиции медицины средневековья очень хорошо, является панацею всех заболеваний. Я лично многократно пробовал сдавать кровь в больших количествах. Могу сказать, что после каждой сдачи крови в большом количестве заметно лучше чувствуешь себя на протяжении года. Здравствуйте, Андрей Андреевич как помочь себе вытащить себя из состояния депрессии апатии я уже 15 лет перерабатываю после пенсии вдова две взрослые дочери еще не замужем у меня одни грустные мысли как вытащить себя из этого состояния вроде все в порядке настроение грустное для того чтобы вытянуть себя нужно сделать вывести себя из дискомфорта раз второе то есть то о чем я говорил раньше второе начните начните много Встречаться, гуляйте, общайтесь, найдите каких-нибудь друзей, не сидите все время дома. Есть такой вебинар, я его когда-то посвящал конкретно тому, чтобы люди начали выходить из состояния депрессии. Найдите его, как справиться с депрессией.